Привет! Бывает такое, что в компанию берут специалиста по маркетингу, вроде бы он хороший специалист, его тщательно проверили, у него хороший опыт, но после испытательного срока выясняется, что он не оправдал ожидания. Конечно, может быть ситуация, что этот специалист просто красиво себя продал, пускал пыль в глаза на собеседование, но точно так же может быть ситуация, что когда это хороший специалист, он искренне хотел показать результат, но у него это почему-то не получилось. Почему это может быть? Вот об этих причинах мы подробно поговорим в этом видео. Я напомню, что мы рассматриваем ситуацию, когда нового специалиста по маркетингу берут на работу и здесь конечно очень важно в самом начале обеим сторонам и работодателю и специалисту по маркетингу договориться, по каким критериям будет оцениваться работа, то есть вообще как мы поймем, что это хороший маркетолог, вот это вот очень важно, чтобы работодатель вот эти критерии озвучил, потому что здесь все не так однозначно, эффективность маркетинговых компаний оценим достаточно сложно, у каждого может быть свое понимание, что такое хорошо, что такое плохо. И э, понятно, что если работу маркетолога оценивают исключительно вот сколько мы продали, во сколько раз мы увеличили объем продаж, причем желательно, чтобы вот влияние маркетинговых активностей было очень четко видно, и вот другая работа отдела маркетинга, она вот просто игнорируется, то при таком подходе быть хорошим маркетологом достаточно сложно. Ну, это я к чему? Я к тому, что вот эти вот критерии, как будет оцениваться работа, об этом, обо всем нужно договориться заранее. То есть договариваемся, пока мы еще на берегу и, как говорится, не отправились в план. Ну давайте дальше рассмотрим, вот почему специалист, один и тот же специалист может быть эффективным и успешным в одной компании, а в другой у него это не получается. Во-первых, нужно учитывать, что человек работает, как правило, в определенных условиях и, что самое главное, с определенными людьми. И вот, допустим, кандидат на собеседовании презентует свои какие-то успешные проекты, возможно, креативные идеи. И он говорит правду, он действительно к ним имеет отношение, но это не его личный результат, а это результат работы ком команды, это коллективная работа. И да, возможно, он руководил этим проектом. И это был действительно успешный проект. Но вы же знаете, как работает команда, особенно когда это вот такая слаженная работа. Например, устраивается мозговой штурм. Один кто-то что-то придумал, второй на основании этого что-то добавил. Третьему еще пришла в голову какая-то идея. Вот таким вот образом получается действительно придумать что-то прикольное. И если теперь этого специалиста выдернуть из этих условий, то есть оставить без этих людей, без вот этой вот от без этой энергетики, он уже не может быть таким же эффективным, он уже не может показать такие же результаты, он уже не может сгенерить такие же классные креативные идеи. Ну вот такой вот момент, что люди работают с людьми, то есть вот это вот надо учитывать. В этом же контексте следует отметить, что когда мы говорим о результатах на предыдущем месте работы, здесь вообще достаточно сложно что-то проверить. Допустим, кандидат говорит, вот я работал в такой-то компании, в этот период увеличился объем продаж. Но этот объем продаж мог увеличиться за счет какого-то сезонного спроса, а не вследствие, допустим, маркетинговых компаний. Ну, то есть, короче, здесь могут быть нюансы, и проблема в том, что проверить это достаточно сложно. Еще одна причина, по которой следует выделить, это то, что маркетолог может не давать результаты из-за отсутствия определенных инструментов, сервисов и простроенных процессов. Ну, я приведу свой пример. Я работала в одной компании, и там была внедрена хорошая CRM-система. И что очень важно, с этой CRM-системой работал весь отдел продаж. Это очень много дает маркетингу. Вот когда я перешла работать в другую компанию, у меня подобного инструмента не было говоря мне пришлось перестраиваться и мне было очень неудобно и эффективность моя очень упала но здесь даже не про удобство работы Отсутствие определенных простроенных настроенных сервисов, ну, например того же Google Analytics может приводить к тому, что маркетолога просто нету информации, нету данных для анализа, чтобы делать аналитические отчеты и на основании этого вообще принимать какие-то решения, понимать что происходит. И соответственно вот все это нужно построить эти сервисы запустить, подождать пока соберутся какие-то данные и только потом уже начать понимать, что же происходит. Ну, вот, если резюме еще одна причина, по которой маркетолог может не показывать результат, это отсутствие необходимых сервисов и инструментов. Если немножко резюмировать, то вот когда человек попадает на новое место работы, он попадает совершенно в другую среду, где другие люди, другие процессы, инструменты, программы, сервисы, короче, все другое. И вот каждый из этих элементов, он может быть такой тормозящей причиной. И здесь очень важно помочь человеку адаптироваться. Ну, как обычно бывает с маркетингом, вот могут сказать, вот смотри, вот у нас сайт, вот какие-то каталоги, вот информация о компании, ну, ты шепотный Специалист сам совсем разберешься. Он-то разберется, но это займет какое-то время и гораздо лучше, если человеку все-таки помогут въехать, то есть помогут адаптироваться. И здесь во многом все зависит от работы HR или менеджера по персоналу. Есть еще одна причина, которую стоит выделить: она касается того, что об особенностях работы нужно договариваться заранее. Есть такие специалисты по маркетингу, которые привыкли работать только в укомплектованном отделе, где есть полный штат, и каждый сотрудник занимается только своей работой. Но если мы говорим о малом бизнесе, иногда даже о среднем бизнесе, там ситуация может быть немножко другой, там нет укомплектованного отдела, там работа, какая-то часть может отдаваться на аутсорсинг, и поэтому там иногда нужны не сколько специалисты, сколько генералисты, такой мастер на все руки, который может подхватить еще какие-то смежные сферы но допустим это не значит что маркетолог должен быть профессиональным дизайнером но если он может внести какие-то простые правки в макет либо допустим сделать какой-то несложный макет по шаблону это очень многое дает допустим там отснять фотографию и минимально ее обработать иногда маркетологи знают английский то есть они могут быстро переводить какие-то тексты и так далее это иногда оправдано почему потому что это быстрее чем если искать специалиста объяснять ему что тебе нужно сделать потом отправлять работу, потом принимать эту работу и так далее. Иногда это оправдано. Но здесь важно понимать, что вот эти дополнительные знания, навыки, это не must have. Это может быть, а может не быть. И вот об этом очень важно договариваться, чтобы потом в процессе работы не было каких-то сюрпризов. Еще хочу продолжить немножко тему о специалистах, особенно руководителях отдела маркетинга из крупных компаний. Дело в том, что здесь важно понимать, что это особые специалисты, которые привыкли к особому стилю работы. Они, как правило, не будут опускаться до уровня рутины и делать что-то руками. Как правило, они привыкли работать с такими хорошими бюджетами на маркетинг. Это их право быть такими. И вот здесь важно понимать, что это за специалисты, что они себя представляют, и понимать, что они, скорее всего, не подходят для вот таких вот средних проектов. Я понимаю, что я сейчас вполне возможно говорю какие-то очевидные вещи, что-то само собой как бы понятно, но если честно, пару раз я вот в жизни с таким сталкивалась, и здесь, и вот этому специалисту очень тяжело в таком проекте, и коллективу с этим человеком тоже очень тяжело. То есть может возникать много конфликтов, недопониманий, потому что этот человек старается вот только сидеть руководить потому что он к этому привык а здесь очень много нужно делать руками хотя бы в экстренных случаях присоединяться короче это может приводить к конфликтам и такие специалисты для средних проектов как правило не подходят это все были мои наблюдения в отношении того, почему иногда специалист по маркетингу может искренне хотеть быть эффективным, показать хороший результат, но у него не получается. И я в большей степени хотела сделать акцент вот, показать, что не всегда это проблема в самом специалисте. Это могут быть совершенно объективные причины, которые лежат на стороне компании. Если у вас есть что-то, что вы можете дополнить вот по этому поводу, напишите об этом в комментариях. Тоже напишите